Всем добрый день! Сегодня у нас очередная модернизация ноутбука Ташиба, Достаточно старая модель 2009 года то есть, Поставляется вот в таком варианте Так, ну и в отличие от того, что у нас уже было то есть, Вот технические характеристики Сателлит p 300 226 здесь Cordova 2 p8600 2 гигабайта памяти и плюс 2 гигабайта для видеокарты 400 гигабайт жесткий диск так ну и другие сопутствующие характеристики там bluetooth и так далее я уже не буду говорить то есть произведен в 2009 году. Так, ну и основное отличие от того, что мы уже модернизировали, тоже Toshiba ноутбук. Это то, что в отличие от предыдущей версии здесь есть два отсека под жесткий диск. То есть в одном отсеке стоит жесткий диск на 400 гигабайт. Toshiba окно ну а во втором отсеке стоит непосредственно вернее не стоит а он пустой позже мы увидим почему он пустой В который можно ставить диск но мы сделаем следующее: мы этот диск переставим сюда а сюда поставим новый диск так ну и еще здесь заменим изначально идет windows vista home premium двухразрядная система но ввиду того что в октябре месяце прекратили обновление семнадцатого года Microsoft данной системы то есть поменяем ее на более свежую ну, там 7 или десятую то есть ну, соответственно с лицензионными ключ ключами что и всем рекомендуем использовать организации ноутбука Toshiba p 226 Satellite то есть обусловлено тем что жесткий диск нужно поменять на и также поменять систему ввиду того что в октябре 2017 года microsoft прекратила обновление данной операционной системы ну, вот здесь вот можно увидеть краткие характеристики данного компьютера процессор память тип операционной системы так ну и более подробно можно рассмотреть при помощи данного программного обеспечения КПУЗ, то есть по процессору по кэшу по материнской плате по памяти так дальше можно посмотреть одинаковые два слота первый что второй так ну и графический так давайте рассмотрим какой жесткий здесь находился здесь вот показаны его характеристики так мы ну как видим уже есть некоторые проблемы то есть вот нестабильные сектора то есть его нужно уже менять он будет использоваться либо как второй диск либо поменяем его на другой более емкий при помощи стандартной программы мы протестировали жесткий диск который сейчас стоит на данном ноутбуке ну и он показал следующие результаты на запись чтения То есть здесь вот можете наблюдать было опять проходок тестировался диск C Есть еще диск для это один тот же диск разбит на два так ну и чтобы улучшить производительность то есть мы модернизировать будем следующим образом то есть мы поставим твердотельный диск SSD фирмы SanDisk Тем более уже был данной фирмы то есть модернизировали мы тоже ноутбук но более старшей модели то есть 2011 года выпуска то есть там все замечательно прошло то есть, посмотрим как здесь будет работать интерфейс подключения сериала та 2.0 вот здесь сам этот жесткий диск, твердотельный, рассчитан на сериал AT3. немножко скорость будет меньше, в два раза. Но посмотрим производительность. Так, давайте скроем наш новый жесткий диск. Так, если что, распечатка подобного жесткого диска у нас уже была на моем канале. Так что можете посмотреть и увидеть, что там находится. А там находится непосредственно сам жесткий диск. Давайте модернизировать компьютер. То есть вот у нас есть объект. Ну и давайте сейчас модернизируем ее без использования называемого тибая, то есть замены DVD-привода и установки русского диска. Ввиду того, что здесь есть два отсека под жесткие диски. То есть один с настоящим жестким диском на 400 ГБ. Так, ну и второй пустой. Так, первым делом. Да, здесь находится память. Все достаточно близко и прозрачно. Первым делом, что мы делаем, это выбираем наш аккумулятор в случае чего не коротнуло у нас когда мы будем заменять какие-то части но это особенно касается памяти То есть, всегда нужно отключить сетевого питания и исключить батарейный аккумуляторный фактор То есть, здесь пока еще родная стоит аккумуляторная батарея так оставляем назад так ну и приступаем к первому отсеку где находится непосредственно сам жесткий диск здесь придется открутить два винта вот этот. и вот этот но рекомендую пользоваться очень осторожно потому что там вот есть отверстия в которых может этот винтик улететь так ну и давайте откроем второй отсек случай карточкой какой-нибудь вот у нас второй у тебя пустой сюда, а на это место поставим твердотельный накопитель. Он, кстати, можно проверить, вот он сюда ставится без проблем так единственное здесь будет проблема вот видите на крышки специальные стойки предусмотрены ну, чтобы не продал я не продал тогда вас невозможно было продавить крышку при нажатии пристойки их придется наверное с при помощью специализированных средств удалить Так, вот мы достали русский диск. Так, вот такой вот здесь был. 400 гигабайт. Так, ну единственное, что осталось сделать. Кстати, вот здесь он вот, даже есть надписи. В какой последовательности лучше удалять эти венки? Первый, второй, третий, четвертый. Перекрёстно необходимо выполнить. Так, ну и давайте это сделаем пока. Подвинем. немножко не в той последовательности но мы это сделали вот, жесткий диск так ну и берем эту часть Сейчас он оживил, еще до конца. Так, это нам не закрыть. То есть надо будет срезать. Причем такое ощущение, что нужно срезать именно под корешок, где вот эти ребра жесткости. было доказать. Вот наша ребра жесткость. итак давайте все таки модернизируем компьютеры и заменим второй диск который был у нас исходным данном ноутбуке на новый диск один терабайт, который был куплен для этих целей. То есть произведем замену. Так паем следующим переворачиваем. освобождаем от элементов питания В данном случае от аккумулятора Так, ну и здесь у нас находится диск который мы установили тот который был на его место поставим Так, вот у нас благополучно стоит то есть мы его достаем вот и меняем этот на ну, этот диск то есть здесь сериал ата второй версии как и здесь здесь и здесь только единственное отличие здесь 400 гигабайт свободного места. Ну а здесь уже Как раз для хранилища файлов. Так, мы ну меняем станет так вот мы все поменяли так ну и обратно возвращаем аккумулятор на место так ну и вот модернизировали. Единственная крышка, ввиду того что глянца пачкается быстро, видим. Но ну, здесь он вложили тошиба тряпочку, чтобы можно было протирать, что и происходит так давайте настроим вновь установленный жесткий диск для этого откроем так как его сейчас вот, в данном случае нету то есть есть только диск c то есть вертательный так ну и для этого нужно нам открыть эту вкладку и найти управление компьютера. Так, ну и найти управление дисками. Так, сейчас подождем. Так, вот у нас новый диск. Так, это вот у нас всего от одного терабайта. Так, ну давайте сделаем следующим образом. Делаем 2 так ну и все остальное а если что, что-то неправильно написали исправим. так, ну вот мы создали из одного диска, два раздела так, который нам в дальнейшем потребуется, так, это закрываем, так, ну и видим пустых диска Д диск и диск E так ну и вот видим при помощи специальной утилиты то что мы установили то есть на одно место этому установили твердотельный накопитель сам диск 240 гигабайт то есть вот техническое состояние технические характеристики так ну и вот видим что здесь вот режим интерфейса подключения жестких дисков данного ноутбука это сериал от второй версии то есть, а сам диск поддерживает третью версию то есть скорость в два раза больше как мы видим так ну и диск в нормальном состоянии так, ну и вот второй диск, который мы тоже используем для модернизации ноутбука, Ташиба. Ну и диск установили, ошиба обычный HDD. Так, ну и здесь тоже состояние его нормальное. Ну и то же самое, почему-то вот он поддерживает сериал от третьей версии, хотя на упаковке было написано сериал от второй версии. Вот, ну а сам ноутбук подключается к сериала от второй версии то есть если подключить к третьей может быть и скорость была, будет выше так ну и вот мы получили результаты при тестировании твердотельного диска SanDisk SSD на 240 гигабайт плюс так ну и получались вот эти результаты еще раз повторяю что мы получили результаты на сериал от второй версии А сам диск рассчитан на сериал АТА третьей версии То есть скорость будет занижена два раза ну, как минимум а может быть больше То есть вот получились такие результаты то есть, чтобы проверить адекватную скорость диска, твердотельного то есть нужно использовать интерфейс подключения сериала TA 3 версии. Так, вот мы протестировали диск D. Это у нас обычный HDD-диск фирмы Ташиба, который мы модернизировали данный ноутбук ну и вот показали следующие результаты по различным блокам записи и чтения диск EM уже не будем тестировать там в принципе то же самое получится так ну и здесь та же самая проблема то есть ввиду того что диск рассчитан на сериал ата 3 версии а здесь подключение сериала ата 2 версии то есть в два раза меньше получается. Хотя вроде как на самом диске было написано, что сериал АТА второй версии стоит. Когда упаковку скрывали. Так, ну в данном случае то есть получились вот такие результаты. Черт повторяю, диск Е e не будем тестировать. Значение получится ну, приблизительно такие же. Так, ну и давайте посмотрим, что из себя представляет конфигурация модернизированного ноутбука toshiba p 300 226 То есть ну процессор кэш различного уровня. Феоринская оплата.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 хотя DDR2 одна планка на 4 гигабайт стоит свыше 3000 то есть достаточно дорого то есть получится где-то в районе 6-7 тысяч причем поставляется только из за рубежа там Китая ну, и других стран так, графическая карта Так, ну и все здесь. Так, давайте еще раз рассмотрим один тест программа на Индушдечеты экстремст, новейшая версия. так ну и здесь представлены суммарные характеристики, что из себя представляет давайте это еще посмотрим характеристики. память так ну и как вот видим что максимальная например, память 8 гигабайт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 зависание на биосе то есть сразу же загорается картинка биоса о том что там фирма производителя и так далее и виснет то можно поступить следующим образом первое это нужно снять батарейку аккумулятор который идет в поставке так, ну и второе, после того как вы сняли и обесточили от сетевого шнура ваш компьютер, то есть нажать клавишу запуска. То есть и у вас бросится соответственно то состояние и вернется в исходы. Когда вы обратно все поставите на место и аккумулятор и подключите к сети либо еще есть один режим то есть у тушибы есть как бы клавиша благодаря которой восстанавливается система это вот клавиша 0 при нажатии ее из запуска то есть происходит возвращение в исходное состояние системы так называемая клавиша заводских заводского настро... э, восстановления заводских настроек. Так, ну, кому было полезно данная информация, пользуйтесь. Итак, всем, кому было полезно модернизация ноутбука p 226 ошиба всем спасибо за внимание, до следующих модернизаций, распаковок, до свидания.